Решение властей Москвы и Московской области перейти к принудительной вакцинации определенных групп населения может иметь достаточно серьезные последствия. О готовности последовать их примеру уже заявили Кемеровская и Сахалинская области. С учетом того, что столичная агломерация традиционно является образцом для подражания, можно ожидать внедрения ее передового опыта по всей стране. Но что это жесткая, но необходимая мера? Или же обязаловка может оказаться большой ошибкой. Сразу необходимо уточнить, что автор строк не относится к так называемым антипрививочникам и не отрицает существование и опасность коронавируса. Прививки спасают миллионы людей по всему миру, а COVID-19 представляет собой вполне реальную проблему. Дело тут совсем в другом. Давайте внимательно рассмотрим все аргументы за и против обязательной вакцинации и приглядимся, куда мы все нынче вслепую бредем. За всеобщую вакцинацию COVID-19 неожиданно стал настоящим вызовом для всего человечества. Считается, что необходимо выработать коллективный иммунитет, а для этого следует привить до 60% от населения. И тут начинается самое интересное. Полтора года назад, когда пандемия только начиналась, многие просто умоляли о скорейшей разработке вакцины от коронавируса, и вот они появились, но подавляющее большинство россиян совсем не спешит ею уколоться. Напротив, совершенно очевидно, что многие, так сказать, просто забили на перчаточно-масочный режим. То ли они не верят всему, что говорят по телевизору про опасность коронавируса, то ли не доверяют эффективности свежеиспеченных вакцин, на создание и обкатку которых по-хорошему нужны многие годы. А может быть, просто люди устали бояться, махнули на все рукой и положились на традиционный русский авось. Авось пронесет. И не заболеешь ни ты сам, ни твои близкие, а если и заболеют, то сами же и выздоровеют. За других не скажем, у всех свои резоны и голова на плечах. Однако эпидемиологическая ситуация объективно вновь начинает ухудшаться. Стремительно растет количество заболевших, инфекционные отделения опять заполнены. Уже появились новые, более опасные штаммы коронавируса, например, индийская дельта. Врачи говорят, что их пациенты теперь болеют в более тяжелых формах, чем раньше. Что делать? Отпустить ситуацию на самотек, а там будет, что будет. Столичные власти решили иначе. В обязательном порядке теперь будут привиты работники тех сфер, которые постоянно контактируют с другими людьми. МФЦ, ЖКХ, образование, здравоохранение, такси, театров и кинотеатров, музеев и библиотек, спорткомплексов и так далее. Вот как это решение, прокомментировал Сергей Собянин. «Это личное дело» до тех пор, пока ты сидишь дома или на даче. Но когда ты выходишь в общественные места и соприкасаешься с другими людьми, вольно или невольно становишься соучастником эпидемиологического процесса. Скажем прямо, определенная логика в этом имеется. Вслед за столичным мэром, в поддержку принудительного вакцинирования определенных групп населения, а также допуска к очным занятиям только привитых студентов, высказался и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сохраняется в целом принцип необязательности вакцинирования, но мы с вами слабо идем и плохо вакцинируемся. Не потому, что что-то для этого не создано, условия все созданы, более чем. У нас есть вакцина прекрасная, у нас есть инфраструктура вакцинирования с учетом обширной географии. Но мы этого не делаем в нужной мере. Поэтому такие чрезвычайные меры я считаю абсолютно нужными и оправданными». Глаз Путина при этом подчеркнул, что это его личная точка зрения. Неудивительно, ибо раньше глава государства публично высказывался против обязаловки, а так как-то непоследовательно получается. Впрочем, сам Владимир Владимирович от своих слов не отказывался и еще может озвучить позицию по данному резонансному вопросу. Против принудительной вакцинации, но почему же идея поставить прививку не вызывает особого энтузиазма у значительной части россиян? Неужели мы быстрым шагом идем к отрицанию достижений современной науки и вере в плоскую Землю? На самом деле, все гораздо сложнее. Во-первых, многих людей смущает то, с какой скоростью появились многочисленные вакцины. Напомним, что еще год-полтора назад по телевизору нам рассказывали о том, что это достаточно длительный процесс, который может занять от начала работ до выпуска вакцины на рынок 3-5 лет. А тут моментально образовалась целая куча препаратов. И все бы ничего, но СМИ постоянно пестрят сообщениями о том, что кто-то где-то умер от побочных эффектов применения нового лекарства. В совокупности это вынуждает прислушаться к инстинкту самосохранения и временно воздержаться от приема препаратов. В пользу этого решения также работает тот факт, что большая часть заразившихся коронавирусом вполне успешно им переболела. Отметим, что мы ни в коем случае не отрицаем того, что COVID-19 представляет собой реальную опасность, особенно для людей в возрасте, а также имеющих тяжелые и хронические заболевания, как, впрочем, и грипп, и другие вирусные заболевания. Во-вторых, удручает качество свежеиспеченных вакцин. Так, нас приучает верить во всемогущество израильской или немецкой медицины, но германская фармацевтическая компания Кьюрвак недавно признала проблемы с разработкой собственного препарата, которая началась в 2020 году, вакцина показала промежуточную эффективность в 47% против любой степени тяжести заболевания COVID-19, что не соответствует ранее заданному критерию статистического успеха. Вот и в Китае, где изначально катили бочку на западные вакцины, признали недостаточную эффективность собственных и допустили возможность некоего комбинирования препаратов. По данным объединения NCO People as Vaccine Alliance, которое опубликовало британское издание The Guardian, новые вакцины могут понадобиться уже через год, поскольку коронавирус мутирует и видоизменяется. В-третьих, давайте не будем забывать о правовой и моральной стороне вопроса о принудительной вакцинации. В соответствии со статьей 22 Конституции РФ, каждый гражданин России имеет право на неприкосновенность. По Федеральному закону об охране здоровья граждан любая медицинская помощь может оказываться им только с их согласия. Есть еще и достаточно узкие правоприменительные нюансы. Так, применение любой из вакцин имеет целую массу противопоказаний, к которым относятся гиперчувствительность к компонентам препарата, острые и хронические заболевания, тяжелые формы аллергии, беременность и грудное вскармливание, онкология, аутоиммунные заболевания. Тяжелые заболевания крови, почек и печени, нарушение мозгового кровообращения, заболевания центральной нервной системы, включая инсульт и эпилепсию, первичный иммунодефицит, сахарный диабет второго типа и другие. Наверняка некоторые из подлежащих вакцинации работников в социальных сфер могут найти у себя что-то из перечисленного. Подчеркнем, что на них требования об обязательности не распространяются, однако тут возникает неприятная коллизия работодатель, над которым висит угроза большого штрафа. Не вправе принудить такого работника поставить прививку, но не вправе его и уволить. Вместо этого на него возлагается обязанность предоставить отказнику по медицинским основаниям некий иной вид занятости, не предусматривающий нахождение на рабочем месте. Можно представить себе, какой энтузиазм это вызовет у отечественных работодателей и в какой полет отправится их фантазия. По факту, те работники, что не имеют возможности привиться в обязательном порядке, рискуют превратиться в лишних людей. И все это происходит на фоне подготовки к осенним выборам в российский парламент. Весьма велика вероятность всплеска протестного голосования. Так стоит ли все обострять и идти таким путем? Есть ли некая золотая середина?